чтобы с Лицей уже подругу 12 лет, а мы сегодня будем играть в одну игру. это, так, называй, это да, вопрос ответ. Да, нет, себя могут да, да, а я я еще раз уходила сюда, я приехала да. давай, Начнем. Какой твой любимый клик? это не а Какая твоя любимая музыка? Genau. Мне лично? Не нравится класс Ну, какой твой любимый телефон? А какой -то? -то... Да, я пела как какой то скучно. А, я в а, Стиль. А, скорее. Да, джинсы, липы, футбол. А ну, цвет как? какой, любимый? ша, -ша. Не, а ша. ша. ты, Да, <свят> Ну, ладно. Ты Когда у тебя день рождения? А у меня... А у меня не Так, сейчас мы будем... Я буду читать, по